Мультифокальные искусственные хрусталики могут корректировать близорукость, дальнозоркость, в том числе возрастную, а также астигматизм, то есть искажение картинки на всю глубину перспективы. Но для имплантации таких линз есть ряд ограничений и противопоказаний. В частности, это заболевание сетчатки или снижение контрастной чувствительности с возрастом, в результате чего для пожилого человека обработка зрительной информации, поступающей через мультифокальный хрусталик, может оказаться слишком сложной задачей. Поэтому просто сказать «хочу такие хрусталики» пациент не может. Тут требуется комплексная диагностика, иначе изображение может рваться. Но давайте наконец увидим, как меняют родной, но больной хрусталик на искусственный. Операция по удалению хрусталика самая распространенная операция в мире. Прямо сейчас в нашей программе. Просьба увести от экранов детей и лиц, страдающих пакофобией, боязнью прикосновения к глазу. Суть операции заложена в ее названии. Фокос в переводе с греческого означает «хрусталик». Ну а эмульсификация – это превращение твердого вещества, то есть хрусталика, в эмульсию. Стандартная продолжительность операции – 10-15 минут. Выполняется подместной анестезией. Капли в глаза за 30 минут до вмешательства. Если пациент очень боится, ему дают успокоительные. Если у страха перед операцией слишком велики глаза или есть медицинские показания, возможно, общая анестезия. Во время операции пациент может разговаривать, слышит голос хирурга, видит свет и ощущает, как на глаз льется вода. На первом этапе вмешательства в зоне лимба, это там, где прозрачная часть роговицы переходит в непрозрачную, выполняется два небольших прокола. Один диаметром 0,9 мм и второй побольше 2 мм. Особенность этих проколов в том, что они имеют ступенчатую форму. Не случайно при склеивании двух поверхностей опытные мастера обычно их зашкуривают. Так получается прочнее. Здесь используется тот же принцип. Проколы ступенчатой формы очень хорошо зарастают. Наложение швов не требуется. Через пару недель их не найдешь даже под микроскопом. Через больший прокол в глаз вводится специальная игла с силиконовым рукавом снаружи. По рукаву подается стерильная жидкость, а откачивание мутного хрусталика после его измельчения до состояния кашицы производится через иглу. Второй вход, меньшего диаметра, необходим для введения манипуляционного шпателя. Один из важнейших этапов операции – обеспечение доступа к хрусталику путем вскрытия капсулы, то есть сумки, в которой он находится. Традиционно эта процедура выполняется с помощью механического инструмента под названием цистотом. Раньше также широко применяли обычную инсулиновую иглу с загнутым кончиком. Сегодня, помимо специального инструментария, у хирурга для этого есть фемтосекундный лазер. Своим названием этот прибор обязан тому, что генерирует световые импульсы настолько краткие, что измерить их продолжительность можно только в фемтосекундах. Это очень мало, однако не стоит думать о них свысока. Фемтолазеры позволяют создавать идеально круглые отверстия в капсуле хрусталика. Прочность краев таких отверстий на разрыв как минимум не хуже, чем у созданных механическим способом. Однако есть у фемтолазера и один минус. Он бессилен, если катаракта хорошо созревшая. В этом случае хирург всегда выберет стандартную факоэмульсификацию хрусталик удаляется преимущественно путем аспирации, то есть попросту засасывается иглой под определенным давлением. Если же линза плотная, то есть катаракта, что называется, созрела, то перед аспирацией его вначале механически разламывают на отдельные фрагменты. Принято считать, что факоэмульсификация выполняется при помощи ультразвука. Но на самом деле дробит помутневший хрусталик не ультразвук, а фака игла а вот колеблется она вперед-назад и из стороны в сторону с частотой ультразвука свыше 20 тысяч раз в секунду. Для сравнения, комар взмахивает крыльями всего 500 раз в секунду. После дробления врач чистит капсульную сумку. Ведь даже отдельные клетки, оставшиеся от удаленного хрусталика, могут разрастись и привести к снижению зрения после операции.